Всем добрый день, здравствуйте, это КФУ Лайф. меня зовут Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров перед приемной кампанией в Казанский федеральный университет 2023 года. Продолжаем наши эфиры, сегодня у нас в гостях Институт дизайна и пространственных искусств. И с вашего позволения представляю спикеров, которые сегодня будут отвечать на ваши вопросы. Карина Рашидна Навиулина, директор института, Карина Рашидна. Как всегда, рада вас видеть. Степан Викторович Новиков, заместитель директора по развитию. Степан Викторович, аналогично. Здравствуйте. И Милюша Альгизовна Тукмакова, старший преподаватель кафедры концептуально-дизайнерского проектирования. Милюша Альгизана, вам тоже добрый день. Рады вас здесь видеть. Давненько с вами не виделись. Пора бы уже рассказать о Институте дизайна и пространственных искусств. Познакомить новых абитуриентов, которые сейчас у нас по ту сторону экрана. И я вам, друзья, напоминаю то, что во время нашего эфира вы можете писать свои вопросы. Самые интересные из них, самые актуальные мы обязательно зададим нашим экспертам. И они уж попробуют на них ответить. Насколько сложно они будут, это, конечно, все от вас зависит. Но вы же с любой сложностью справитесь, да? Тем более такой молодой институт и так стремится вперед, так что вам... Даже самый сложный вопрос не почем. Безусловно. Да. Что ж, начнем. Давайте по порядку. Все как обычно, со вступительного слова. Каратенечко об институте, а дальше будем углубляться. Карина Рашидна, наверное, вы начнете. Мы очень рады, что у нас есть сегодня такая возможность рассказать ребятам, которые мечтают стать архитекторами и дизайнерами, о тех новых программах, которые в этом году открыты. В этом году у нас большое количество бюджетных мест, их полтора раза больше, чем в прошлом году, и это прекрасная возможность поступить к нам. Плюс наши преподаватели — это не просто ученые, не просто преподаватели, но и люди, которые имеют реальные доказанные достижения. У многих из них есть свои мастерские проектные, они дизайнеры, архитекторы, известные, которые входят в топ лучших специалистов в этой области сегодня в России. Степан Викторович, что добавить? Ну, хотелось бы добавить, что э, с этого года мы открываем новые направления. Это направление, связанное непосредственно с архитектурой. Мы получили образовательную лицензию на обучение архитекторов. А, также у нас направление э, по архитектуре э, магистратуре новое открылось. А, новое э, направление по такой диджитал технологиям тоже в магистратуре открылось. Об этом Мильша Легисон подробно расскажет. Мы получили лицензии на среднепрофессиональное образование в сфере дизайна. Так что у нас очень много нового, да, новостей, с которыми мы бы хотели поделиться с нашими потенциальными абитуриентами. Ну, о новостях чуть-чуть, вот через мгновение буквально пообщаемся. люша Альгизовна. Я думаю, в принципе, мы можем переходить к вопросам, потому что уже основное сказали. Хорошо. Начнем тогда про направление института. Раз так заинтриговали, такой анонс хороший сделали. Какие удалось сохранить, приумножить, какие добавились новые? Поехали. Традиционно очень популярными являются направления, связанные как раз с диджитал-компоненты. Вот мы решили, мы пригласили, она расскажет более подробно как раз эту составляющую. Это программа, где у нас было и по 40 человек на одно место. Это коммуникативный дизайн, где мы готовим наших графических дизайнеров, таких разносторонних специалистов. Это motion дизайн, он у нас сохранен также в этом году, тоже очень востребован сегодня. И ребята уже с первого, со второго курса начинают работать, обучаясь на этом направлении подготовки. UX. UI-дизайн для нас, нов в этом году. Мишель Гественна, вот у нас традиционно очень ценно как раз изучение программ, осмысливание их. Может быть, вы расскажете вот, в рамках этих озвученных программ, какие со студентами вы ставите задачи, что изучаете? Ну, в принципе, я, наверное, не совсем с программ начала, а в целом сказала, да, то, что у нас такой широкий спектр, это начиная там, от коммуникативного дизайна, который захватывает очень большой блок по дизайну в целом, да, то есть в будущем мы ожидаем, что это будут специалисты, которые могут любую информацию передать с помощью графических, визуальных средств, и которые смогут как в физическом мире, так и виртуальном, разрабатывать объекты, как раз -таки, которые а, могут передать любую информацию. А, также Motion дизайн – это специалисты, которые занимаются в основном анимацией. Но хотел бы вернуться назад и сказать о том, что основа все-таки у нас начинается со статики, и это коммуникативный дизайн. Да, если Motion Design он только анимирует, то коммуникативный собственно, создает базу. И там мы готовим специалистов, которые смогут как создать базу, так и будут владеть а, навыками анимации. И это такие а, универсальные специалисты, которые а, познают многое, и из всего этого предложенного в дальнейшем смогут, скорее всего, выбрать себе какое-то одно направление. И сейчас а, из-за того, что все очень быстро развивается, важно попробовать все именно в студенческие годы, потому что... Часто такое происходит, что студент не получает информацию во время обучения, и после обучения начинается снова обучение в жизни. Вот. И я считаю, что это ну, самый такой положительный момент у нас. Также Карина Рашин сказала про магистратуру то, что у нас открывается новое направление, это UX UI, э, дизайн и инструменты цифрового дизайна. В принципе, это та же история с коммуникативным дизайном и с моушн-дизайном, только на более высоком уровне. То есть, когда уже э, во время бакалавриата, например, студент знакомится с этими направлениями, он все равно ждет поддержки от преподавателя, очень много придет, э, приходится корректировать, то магистратура — это уже более осознанная аудитория, которая точно знает, какую тему они хотят изучать. И я даже надеюсь, что здесь у нас будут какие-нибудь, может быть, открытия, да, прям, ну, исследования, с которыми мы будем претендовать там на гранты и на разработки. Вот. Степан Игоревич, наверное, к вам. Вернемся к вашему вступительному слову и его раскроем. Архитектура и... Мы, Если мы, говорим да, про мы продолжаем как бы, комплектовать наш институт различными направлениями, различными ступенями. И в этом году мы эм, вот открываем, во-первых, среднепрофессиональное образование, да, которое тоже будет некая ступень перед балковриатом. У нас есть школа искусств, это детская история, среднепрофессиональное образование, бакалавриат, магистратура. Э, у нас уже есть диссертационный совет, то есть мы, собственно, полную образовательную линейку э, за собой закрепляем. Вот. И, конечно, в сфере пространственных искусств, наверное, мать всех искусств — это архитектура, потому что она все искусства объединяет вокруг себя. Да? Это и скульптуру, это и благоустройство, это в том числе и диджитал компоненты, которые также внедряются с каждым днем, да, все больше и больше в архитектуру именно. И, конечно, для нас это очень важно. И мы вот в этом году полностью открыли архитектуру. Архитектура, чем она будет отличаться от других направлений, да, от дизайна среды, от предметно-промышленного дизайна, от дизайна интерьера, что все-таки в архитектуру, в архитектуре очень большой как бы, блок занимает инженерные науки. Да, то есть архитектура, она подкрепляется инженерией. Из-за этого у нас как бы, профиль архитектура, а направление у нас архитектура инженерии. Ну, полное название. То есть специализация, на которую будут поступать студенты. Также в этом году у нас, мы видим, что и рынком востребованы, и студенты хотели бы обучаться дизайну интерьера и предметному промышленному дизайну. В этом году им тоже будет предложена такая возможность, причем у нас есть и бюджетные места, также их большое количество, в полтора раза больше, чем было в прошлом году, поэтому, ребят, есть такой шанс. И мы, вот мы не ответили мы на ваш вопрос, лиц. мы не, как бы не, не, не потеряли ни одно из направлений, которые у нас было, да, мы его приумножили, единственное, мы еще не сказали, что у нас еще от, открывается в этом году фэшн-дизайн, это очно-заочный -за, очно форум обучения, как бы дизайн в сфере модной индустрии. Прогресс на лицо, и это всего лишь, по-моему, третий год ваш институт существует только, да? Второй В, в Второй этом году год. будет третий. В этом году будет два года на в мае. А -а. У нас два набора уже было. Вот. В этом году у нас будет третий набор. В мае у нас день рождения. Ждем с нетерпением. Может, на день рождения еще это, пакет обновления в институт добавится. Но, с добавлением СПО, я так понимаю, делаем по пути наших естественно научных направлений. Это ИВМИД, это Мехмат, который... Активно берет студентов из нашего лицея Лобачевского, который как раз-таки на математику и рассчитан. Теперь у нас уже есть и СПО, который рассчитан на дизайн. Да, мы ждем ребят на СПО после девятого класса, и мы с нами делились, абитуриенты в этом году, про машину времени. Ребята очень хотят ускорить процесс образования, как можно скорее войти в профессию и начинать зарабатывать. И многие из них спрашивали нас в прошлом году, можно ли, если какие-то программы, прийти уже после девятого класса к нам. И мы посчитали, возможно, мы необходимо предоставить им такую возможность. Угу. Ну вот, так как возможностей в вашем институте стало больше, поговорим тогда о уступительных экзаменах. Какие необходимы для тех направлений, которые у нас уже были, и для новых? Это очень важный вопрос. Если можно, я воспользуюсь материалом, угу. потому что это важнейший, один из важнейших вопросов. Чтобы стать архитектором, на программу архитектура и инженерия нужно сдать, помимо наших традиционных экзаменов, а традиционные у нас на все программы два. Это русский язык и наш творческий экзамен — это рисунок. Вот помимо этих двух, обязательно для поступления в наш институт экзаменов, еще абитуриенты должны будут предоставить нам результаты ЕГЭ по математике. Для программ. Дизайн... сразу перебью уточняем у каждого института математика какая именно профиль всегда профиль да спасибо по дизайну дизайн среды дизайн интерьера предметный и промышленный дизайн дизайн интерьера коммуникативный дизайн моу дизайн также это наши два экзамена это русский язык это рисунок кроме этого принимается один из трех. Это либо история, либо обществознание, либо иностранный язык. Один из трех. Фэшн-дизайн uh, у нас имеет свои особенности. Здесь предусмотрена только очно-заочная форма. Обучаются 4,5 года у нас по этой программе. И помимо русского и рисунка, мы просим еще сдать литературу далее у нас программа магистратуры а здесь конечно у нас либо устный экзамен либо собеседование и мы просим предоставить портфолио тут вопрос как раз таки к нам э, в нашей трансляции прилетает относительно вступительных экзаменов почему новое направление fashion design требует предмет литература когда другие направления требуют другие предметы все верно у нас работала целая команда над методической работой, анализировали, какие же навыки, какие компетенции важны, чтобы освоить вот эту вот программу. Были споры, но, безусловно, отраслевые эксперты, ученые рекомендовали нам включить именно литературу для повышения вот этого вот кругозора, насмотренности на входе абитуриентов. Идем дальше. С ЕГЭ мы закончили внутренние испытания. Что необходимо? Давайте еще раз подробнее об этом поговорим. Ты про рисунок? Внутренние испытания это у нас линейно-конструктивный рисунок. Это рисунок пространственный, да? то есть это рисунок с натуры. То есть ставится постановка. Постановка состоит из пяти предметов: три предмета геометрических – это куб, пирамида, призма, и два предмета бытовых – это чайник, кувшин, например, да? Вот. Студент может выполнять его как очно присутствовать, так и подключаться онлайн. Мы, конечно, рекомендуем очно, но у кого нет возможности, либо кто находится далеко да, от Казани, у тех есть такая возможность тоже. Вот, оценивается аккуратность, оценивается композиция, компоновка на листе, собственно, грамотное построение перспективы. Как я уже сказала, объекты должны быть пространственные, да, как будто бы они просвечивают, то есть мы должны видеть все линии построения. Вот. Еще один вопрос прилетает нам ВКонтакте. А испытания для тех, у кого уже есть СПО? Какие они? Те же. Абсолютно. То есть не, не на выбор-то. Можешь ЕГЭ сдавать, можешь внутреннее сдавать. Внутренний экзамен у нас также предусмотрен. Мы уточним, вывесим на сайте. Угу. Хороший вопрос. Хорошо. А, идем дальше относительно конкурса. Простите, пожалуйста. Да, да, единственное, да, да. я хотела уточнить, что самое главное, у нас ведь творческий институт, что самое главное для нас результаты, конечно, по рисунку. Поэтому и для СПО, и для всех желающих поступить, это будет самое важное, что они должны будут сдать все. Да, в том году у нас немножко отличались экзамены по СПО. Там была история искусств, но ну, рисунок он традиционно есть. Ребята могли сдавать ЕГЭ, либо у них он, они его сдают сами, либо они его сдают внутренние экзамен. Вот. А в целом ребят после СПО мы очень ждем, очень то есть мы их очень любим. очень любим. Это, как правило, очень подготовленные студенты, и мы с ними можем уже на, как бы, на шаг вперед идти и делать какие-то уже более творческие проекты. Мы приглашаем их уже работать в лабораториях у нас и выполнять заказы в сфере дизайна, архитектуры, внутренние какие-то заказы университетские, так что ребят с СПО мы ждем в этом году мы ждем и как в сфере архитектуры, дизайна СПО, так и в сфере легкой промышленности, да, это могут быть ребята на фэшн-дизайн, например. Спрашивают про портфолио, требуется ли оно, и давайте тогда расширим этот вопрос, какими методами, способами можно получить дополнительные баллы? При поступлении. Есть ли вообще такая возможность? Такая возможность есть. да. То есть мы дополнительно запрашиваем портфолио. Оно не обязательно, но его ребята также прикладывают, заливают в свой личный кабинет. И в случае спорной ситуации, когда, например, по рисунку получается одинаковое количество баллов, да, либо за все три экзамена получается одинаковое количество баллов, мы уже смотрим портфолио, кто там более достойный студент и там, 1-2 балла мы можем накинуть. Кроме того, у нас наша Олимпиада по дизайну, она вошла в перечень всероссийских Олимпиад, что также дает определенные дополнительные преимущества при поступлении. Вот буквально несколько дней назад у нас завершился один из этапов этой Олимпиады. Большое количество ребят со всей России приняли участие, потому что это действительно преференция при поступлении. А, самые, можно сказать, распространенные значки ГТО участие в школьных олимпиадах, которые на всероссийском уровне дают? В рамках э, общих правил приема, если это предусмотрено университетом, конечно, они, все общие правила, они соблюдаются и в рамках поступления к нам в институт. Но вот есть творческие особенности, это как раз, как мы сказали, про рисунок, про участие в олимпиаде, это вот такие наши особенные возможности. Проще говоря, ищите возможности, их достаточно, но нужно грамотно поискать, верно? Ну, ищите, я бы сказал, бонусы, которые, возможно, ребята их достойны, они, у них есть время поучаствовать в дополнительных олимпиадах. Это, во-первых, закалка да, перед экзаменом тоже и возможность получить дополнительные баллы. Но самое главное, мне кажется, смелость и высокая мотивация. Да, к нам очень сложно поступить, у нас большое количество человек на место, но... Тем не менее, если человек старается, у него есть возможность, пусть даже поступить сначала на платное, если он не добрал где-то баллы. Ведь есть возможность учиться на отлично и в случае наличия бюджетных мест вакантных перевестись на бюджет. Но для этого, конечно, нужны особые успехи в обучении. Но такие примеры у нас есть. Как раз-таки по конкурс, давайте поговорим, насколько он большой. В прошлом году у нас было, и какие, может быть, прогнозы уже есть, может, знаете, сколько абитуриентов кому же хотят стучаться? Я могу только сказать результаты прошлого года. Вот коммуникативный дизайн, это 42 человека на место. У нас была, это самая популярная программа в нашем институте. Но, в общем, по институту было у нас 27 человек на место, это по заявлению, и по поданным оригиналам это 14 человек на место. Это тоже очень высокие показатели по России. По бюджетным местам поговорим, сколько их планируется в этом году? Сегодня у нас 136 бюджетных мест, 30 из них магистратуру. Поэтому самые талантливые ребята имеют возможность обучаться на бюджете. У вас есть СПО, у вас есть школа искусств, у нас есть заготовленный вопрос еще один. Есть ли у вас направление... А, нет, не туда смотрю, не туда воюю. Можно ли у вас пройти подготовительные курсы? Мы очень рекомендуем пройти подготовительные курсы по рисунку, они реализуются в нашем институте, и различные программы есть, можно и в течение 9 месяцев, в течение всего года обучаться, можно даже обучаться ребятам и в 10 классе, заранее готовясь к поступлению, это только пойдет на пользу. Но можно брать модули каникулярные, можно обучаться офлайн и приходить к нам в институт, а можно, если живете далеко от Казани и ездить не очень удобно, можно обучаться в онлайн-формате. Вообще мы в институте, мы понимаем и с уважением относимся к различным обстоятельствам жизненным абитуриентов, поэтому мы предусматриваем различные форматы. Здесь у нас и очный формат обучения, очно-заочный и заочный формат обучения. Мы считаем, что это важно, потому что вне зависимости от того, какие у тебя финансовые возможности, вне зависимости от жизненных обстоятельств, Обстоятельств, ты можешь идти к своей мечте Обучаюсь у нас угу. в университете затронули заочное деление как раз таки давайте о нем поговорим какие направления там представлены угу. дизайн интерьера в этом году у нас заочный формат а, а, fashion дизайн мошен дизайн это очно заочный формат все другие программы у нас только очный формат угу. а, следующий вопрос к чему быть готовым при поступлении на дизайнера ну, к тому, что, э, придется работать, тому, что нужно придется будет учиться. очень много работать, очень много учиться, быть очень эрудированным да, в разных сферах, чтобы быть конкурентным. Вот, но и в то же время быть готовым, что впереди ждет творческая, яркая, насыщенная жизнь, нескучная. Э, ну и в хорошем, интересном коллективе и с преподавателем, которые будут наставлять и вдохновлять, ну, как нам кажется, понимать ну, что а, быть архитектором дизайнером это образ жизни давайте чуть больше углубимся в эту тему потому что ну, согласитесь ответ на вопрос получился ну, более-менее стандартным то есть вам надо будет работать вам надо будет учиться вам надо будет заниматься творчеством вот как раз таки давайте затронем тему творчества к чему нужно быть готовым Дизайнеру, в отличие, например, от того же самого пиарщика, которому надо тоже творчески думать, чтобы как-то продать продукт, журналисту, mm -hmm. а, не знаю, искусствоведу какому-нибудь. Какие ценности мы вообще okay. закладывали, создавая институт? Мы понимаем, что помимо сильной теоретической базы, наши студенты должны в период обучения пройти еще несколько этапов, которые ну, не всегда предлагаются в вузах. Первое, это очень важно, обучаясь в ВУЗе, не просто спроектировать свой объект, но и реализовать его на практике. Для этого у нас созданы мастерские, и это обязательное у нас условие. Более того, помимо того, чтобы уметь воссоздавать в реале прототип и свой объект, нужно еще и за период обучения попробовать себя в части коммерциализации своего творческого продукта. И мы понимаем, что этот опыт коммерциализации, он может быть... Он не, может быть и неуспешным, но это нормально — приобретать опыт, в период своего обучения. Поэтому креативный технопарк у нас как раз создан для того, чтобы ребята под руководством своих наставников уже могли коммерциализировать свой творческий продукт. Вот мы считаем, что это наша особенность. Кроме того, у нас регулярно каждый год проходят выставки-смотры, которые как раз Степан Викторович у нас курирует. И это уже настоящая взрослая в музее выставка твоих работ, что тоже накладывает определенную ответственность. Я думаю, что вот это наши особенности. Но ну и я сказала не случайно, что это образ жизни, потому что у нас студенты реально учатся очень много. Это не просто слова, это образ жизни. Куда бы они ни уезжали даже в свободное время, в каникулы, мы все равно понимаем, что там они ходят в музеи, там они занимаются творчеством, что творчество пронизывает всю жизнь нашего абитуриента. Поэтому мы предупреждаем учиться, очень трудно, учиться очень много у нас, тяжело, сложно, но это окупится им в жизни. Как раз по, по учебе давайте поговорим, отойдем пока что от подготовленных вопросов и от тех, которые нам присылают в нашей трансляции. Кстати, их очень много, а времени у нас осталось не так много. Милюша Альгизна, давайте с вами пообщаемся. Будни вашей кафедры, кафедры концептуально-дизайнерского проектирования, вот вы со стороны преподавательского состава, глядя на студентов, можете, наверное, рассказать, чем они живут, чем дышат и как проходит учеба. Но я в целом могу, наверное, сказать про вот, а, два направления. Да, это коммуникативный дизайн и моушн дизайн, которые я чаще всего наблюдаю. А, коммуникативный дизайн — это очная форма обучения, и, соответственно, у них учеба проходит именно в дневное время в основном. А моушн дизайнеры — это очно-заочные, это вечерники. Чаще всего они днем работают, вечером учатся, но а, у них есть потребность тоже в общении. И часто даже я слышу, что они хотели бы учиться днем в том числе, но специфика как бы, предусмотрена смотрят именно вечернее обучение. А, в основном, получается, ребята, у них а, есть основные дисциплины, это проектирование, да, и а, большую часть времени они находятся именно в контакте со своими кураторами, а, работают над а, какими-то заданными проектами, а, штурмят, а, постоянно рисуют, утверждают. И вот здесь я хотела бы добавить, к чему нужно быть готовыми. Это, наверное, к выстраиванию той самой коммуникации, и даже не визуально-графической, а просто между людьми, для того, чтобы рассказать свою идею, не только показать, но вот и как-то защитить ее, возможно, в каких-то местах, да, чтобы дальше получился хороший продукт. В рамках обучения, например, у коммуникативных дизайнеров у нас по программам, да, пройдусь сразу, то, что главная у них графическая программа — это Adobe Illustrator. То есть там, где они разрабатывают а, статичные а, картинки, да, изображения. Вот. И далее уже подключаются программы motion дизайна постепенно. Это After Effects, да, тоже Adobe. Но а, мы все-таки за то, чтобы в первое время ребята научились выстраивать ту же самую коммуникацию со своей рукой, да, и просто с обычными инструментами. То есть свои идеи изображать а, в виде ручной графики, чтобы не произошло как бы следующего бывает иногда нет подготовки вот это вот базовой и они переносят все свои ошибки и по композиции и по цвету на компьютер и это уже такой момент когда нужно возвращаться обратно учиться опять и возвращаться к компьютеру вот мы стараемся все таки выстроить правильную а, этапность и мы сталкиваемся все таки с желанием а, ребят быстрее перейти к компьютеру но тут а, хорошо что мы в этом тверды и все равно они у нас пока ручной графики делают делать и только потом они поймут почему это ценно когда у них будет все получаться просто потому что у них уже есть этот навык вот если говорить про моушен дизайн там все-таки больше связан с анимацией а если говорить про профессию в дальнейшем то у них заказы будут связаны с готовой а, графической картинкой, которую они должны анимировать. Но даже а, в этом случае мы все равно в рамках наших занятий даем эту основу для того, чтобы они тоже могли а, делать сами проекты полностью. То есть готовим таких универсальных специалистов. А, если говорить про motion дизайн, то здесь у нас в основном а, по вечерам да, занятия проходят с использованием все-таки компьютера, а, так как анимация, конечно, есть стоп-моушен анимации, да, которую мы делаем с помощью а, тоже ручной графики. Но в основном это все-таки известные вот эти программы After Effects. А, в дальнейшем а, у нас как бы первые и вторые курсы только еще, мы переходим постепенно уже к 3D-моделированию. Вот 3D-моделирование — это, наверное, топ м, запросов, да, потому что все видят… Красивые анимации, эффекты, но до них еще нужно дорасти вот. а Если говорить про программу 3D-моделирования, то у нас э, в основном это Blender Это софт э, как бы бесплатный, поэтому э, он нам очень импонирует вот как бы В целом, наверное, это как-то так А Я вообще говорю, бам -бам. студентам при работе с Мишель Гиснелем нужно готовиться к тому, что она обязательно их вовлечет в какой-нибудь реальный проект Например, в этом году они сделали анимацию, Это, да. эта работа была на заказ, да? Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством молодежи, ну и в общем открыты к сотрудничеству, потому что именно там самые интересные проекты, вернее, даже так скажу, там поддерживают любую такую идею креативную. И в этом году мы со студентами реализовали квест-игру анимационную, да, то есть мы, так как у нас нету, мы не программисты, мы использовали софт, который есть, это Telegram бот И, в общем, разработали анимацию на легенду по Белярску, это Святой Ключ в Алексейском районе. И создали такую игру, которая э, может воспользоваться любой турист. Разработали, создали и внедрили. Потому что Лиша Альгейсовна практикующий архитектор, дизайнер. Да, в общем. Вот, да. вот это ожидает ее студентов. В этом году мы видим сейчас понравились, это звучит как «пришел, увидел, победил». Все просто. Как дважды два, вот 4 получилось, вот мы точно так же делаем. Вот а тут появилась такая мысль, нет ли желания, например, делать коллаборации с другими нашими институтами, чтобы, вот, например, говорите, мы не программисты, но у нас есть, у -у -у. ребята, программисты. Есть. Ну, например, у меня точно есть потребность, например, в в будущем приложения, где у нас будут, может быть, разные квесты уже и по городу. И вот у Степана Викторовича есть магистр, да, который уже разрабатывает прототип на в VR-технологии. И я думаю, что здесь как бы коллаборации, они неизбежны даже. Ну, Во-первых, во коллаборации происходят внутри института, внутри направлений. Да? Да. То есть мы стараемся там дизайн-среды кооперировать с мошен-дизайнером, чтобы они понимали, как что творческий коллектив, вот, вот на, на твой творческий коллектив, что это не, не работа ни одного человека. Вот. Мы делали с ними выставки красной линии, маршрут построен как раз где мы это сумели сделать. Ну а с точки зрения коллаборации с другими институтами у нас с каждым годом наращивается это поле деятельности. Да? То есть мы взаимодействуем с мединститутом, мы взаимодействуем с cts мы взаимодействуем с апед а, институтом вот у нас две, две магистратуры, у нас непосредственно, они связаны со взаимодействием с взаимодействием с двумя институтами. И у нас была такая смелая коллаборация в этом году. Здесь у нас принимали участие студенты моушен дизайна и студенты дизайна среды а, с арт-командой «Замороженная Канина и саунд-дизайнером а, а, Захаритуктаровым. Захари и получилась выставка, она длилась месяц, а, любой желающий мог прийти ее посмотреть. То есть это были вовлечены студенты и профессиональные признанные творческие коллективы. Это такая была смелая наша смелость этого года. Замечательно. Давайте поговорим как раз таки про студентов, даже не сколько про студентов, а с, про их мысли. Вы говорите то, что они умеют делать практически все, но как они к этому пришли? Может, они делились своими мыслями своими? Мол, сидела в восьмом классе, думал, куда мне пойти, потом меня осенило, и я решил поступить сюда в Институт дизайна и пространственных искусств. Может, какие-то другие истории были как раз таки для нынешних абитуриентов, может, какие-то пути развития себя до университетской скамьи да у нас очень талантливые студенты у нас и хорошие баллы егэ выше среднего по нашему правильной подготовки но все-таки главная роль во всех успехах сегодня это наставник других вариантов я думаю что Ну я могу еще нет. добавить потому что у нас тоже есть различные диалоги да и студенты они в принципе, видят, что сейчас а, вокруг все, допустим, анимировано. А, любое позиционирование бренда, это строится именно на разработке этих визуальных образов. И что это будет востребовано в ближайшее время. Поэтому они выбрали это направление. Иногда, конечно, есть даже такие студенты, которые говорят, а я думал, это не про это. Но как бы и тут они начинают уже немножко по-взрослому выбирать, как бы, а что точно их. И мы им даем возможность это тоже попробовать. То есть почему хорошо, чтобы студент вот попробовал разные направления в одном как бы, этом слове дизайн? Вот. При этом у нас еще стартапы наших студентов, двух студентов, в этом году получили по миллиону на свое развитие. Это как раз э, Степан Викторович студент. И второй проект, это Венера Маратовна студент, студентка, она в сфере уже народных ремесел предлагала свой стартап. А у вас, Степан Викторович, как раз... Ну, в сфере виртуальной реальности. реальности, в сфере дополненных эффектов в историческом городе, как можно через дополненную реальность, увидеть, как город выглядел там в 19 веке, например, Но ну, опять-таки я похвалюсь, что очень большая роль э, нашего коллектива. Это наша сила, профессионализм нашего коллектива. Ну, еще вот тоже скажу, то, что в принципе студенты по разным причинам, конечно, поступают к новый институт, да, кто-то э, в целом знает про нас уже, кто-то ориентируется, например, на Казань, да, чтобы поступать именно в Казань, так как знает, что Казань – это хороший город для студенчества. Кто-то ориентируется на КФУ, да, как на бренд, как на университет, в котором множество институтов, богатая инфраструктура. Вот. Так что у нас абсолютно разный такой контингент, он формируется еще, да, то есть и... Сейчас уже, конечно, пошло уже сарафанное радио, мы это видим, что ребята, которые поступили, они начинают рассказывать своим младшим друзьям, и они поступают к нам. Вот. Мне кажется, еще ценно для ребят это атмосфера. Если все-таки удается к нам поступить, это не, не очень просто, как я уже сказала, то у нас ну, очень доброжелательная атмосфера в институте. Мы сами очень творческие, мы понимаем, как трудно творческому человеку, который чуть более иногда раним, быть, Например, приезжать в чужой город Мы видим, что даже приходя ко мне, к директору института У него не будет каких-то барьеров в виде секретаря или помощников Что всегда можно постучаться, зайти и поделиться Какими-то своими переживаниями и волнениями У нас очень сильный заместитель по воспитательной работе И это такой вот у нас... Человек, который очень много свободного времени проводит со студентами. Он у нас известный режиссер, это Ильгиз Розидинов. И очень много времени он посвящает как раз развитию театра в свободное время студенческого. Ну и э, тем, что иногда поддерживает и утешает в каких-то вопросах творческих и ребят. Еще наверное, надо дополнить, что география нашего студенчества очень богатая. То есть у нас... Вот посмотрели, что большинство студентов это именно вот приезжающие из регионов. Так что, ну, тоже не надо бояться, поступайте к нам, то, что у нас, в общем-то. Многие да, родители да. очень как раз хотят, чтобы ребенок учился у нас, потому что у нас атмосфера заботы. Это действительно есть, это наша команда. И это так, вот и наша семья. Я думаю, здесь можно еще добавить относительно работы. То, что в республике Татарстан ее навалом. Куда ни глянь, везде требуются и дизайнеры, и архитекторы, тем более Республика у нас с каждым годом все шире и шире предоставляет этот спектр услуг, потому что нужно обновляться, нужно что-то переделать, нужно что-то реконструировать. Территория огромная, специалисты нужны, и как раз-таки Институт дизайна здесь флагманом выступает у нас, верно? Все верно. И, конечно, инфраструктура университета она дает определенные преимущества перед э, другими э, вузами. Ведь у нас есть Уникс, если речь идет о концертных залах. У нас есть Универ Тв, если у тебя есть потребность рассказать о своем достижении. А, у нас несколько спортивных залов, обсерватория, огромные возможности для развития ребят. Летом мы выезжаем в лагерь Буревестник под Елабугой. И у нас там артсмены происходит. Кроме того, зарубежные партнеры, ведь Казанский федеральный университет очень известен не только в России, но и во всем мире. Это тоже определенное преимущество. Давайте чуть-чуть ускоримся, времени у нас осталось не так много. Поговорим про практику, где студенты ее проходят, с какого курса начинают и все связанное с этой темой. Ну, Практика у нас начинается с первого курса, это так называемая ознакомительная практика, она проходит в рамках как бы учебные да, практики, когда мы знакомимся непосредственно с городом, мы обмеряем среду, сделаем зарисовки, обмер. То есть по факту студент начинает уже сталкиваться с практикой с первого курса. То есть у нас, в принципе, институт, наш как бы такой кредо, это практика ориентированности. То есть мы стараемся делать так, чтобы студент после уже первого года своего обучения, он уже мог э, работать так или иначе, выполнять какую-то работу и зарабатывать на этом деньги. И если он даже уйдет из института, у него уже есть какие-то знания. То есть мы вот на это ориентированы. Uh, вот. uh, Практику у нас также проходит в лабораториях наших внутренних институтских. Да? Практику мы проходим на объектах uh, университета. И, конечно же, мы плотно взаимодействуем с проектными бюро, архитектурными, дизайнерскими, uh, творческими вот, студиями, да, различными креативными личностями. И пытаемся студентов uh, как бы, ну, точечно uh, направлять по именно прикреплять э, к, к практикам. Общем, у нас есть такая особенность, она связана с тем, что институт молодой, институт только развивается и улучшает свою материально-техническую базу непрерывно. Наши площади улучшаются, и мы можем сказать, так, ребята, теперь повернули голову, выглянули в окно и mm -hmm. увидели конструкцию кровли. Потому что в данный момент, например, у нас проходят там ремонтные работы, и э, э, ребята имеют такую возможность. Ну да, наше, наше здание на Булаке, это бывшее здание исторической усадьбы. И, собственно, у нас там реставрационные ремонтные работы проходят, и, в общем-то, студенты максимально э, видят всю конструкцию, да, как, как происходит сам строительный процесс. И мы стараемся делать наши интерьеры такие честные, не евроремонты, да, а именно открытые, открытые конструкции, открытые кладка кирпичная. То есть ну, мы пытаемся наше здание сделать таким демонстрационным материалом для, на будущее. Перейдем в социальную сеть ВКонтакте. Здесь вопрос: на коммуникативный дизайн одно внебюджетное место на 2023 год. Планируется ли увеличение внебюджетных мест в этом году? Mm -hmm. а здесь у нас в плане приема указан минимум бюджетных мест. Ой, вне, простите, вне мест. И э, мы понимаем, что спрос может быть гораздо больше. Если будет спрос выше, мы пойдем навстречу. Нам самое главное, чтобы ребята были самые талантливые, сильные, с хорошими баллами ЕГЭ. Куда могут трудоустроиться выпускники вашего института? Уже об этом немножечко поговорили, давайте углубимся в эту тему. Ну, это, как мы уже сказали, это дизайнерские студии, это архитектурные мастерские, да, то есть это работа, связанная э, с дизайном среды и благоустройством города в большом э, плане да, этого слова. Это создание архитектурных объектов, это создание творческих да, проектов, различных э, креативных проектов. Вот. То есть э, архитектурно-дизайнерская, архитектурно-строительная сфера деятельности. И, конечно, есть ваши студенты. Да, я думаю что здесь как я уже сказал широкий спектр да? например коммуникативный дизайн да, дизайнер он может как быть иллюстратором на фрилансе да так он может работать в студии вот, то здесь выбор довольно-таки большой. Если говорить про дизайнера то тоже в целом сейчас большая потребность для каких-то узких специалистов. Вот Я даже ищу в интернете иногда, просматриваю там, вакансии. Да. На конкретной задачи нужен такой то специалист, и в принципе мы эти навыки даем. Ну, вот. И у нас есть еще тоже особенность, это такой некий бонус. Если речь идет о программах по направлению, по направлению профессиональное обучение, то здесь наши выпускники имеют право через определенное время обучения, прохождение практики, еще и заниматься образовательной деятельностью, что тоже возможно и на курсах дополнительных, и а, в школах, и в ВУЗе. Хорошо. Время нашей программы, к сожалению, уже подходит к концу. Еще один вопрос задам, и он же может переходить у нас плавно в заключительное слово. Перед следующим нашим эфиром, который у нас состоится, по-моему, тоже в этом месяце, в феврале, если я не ошибаюсь, график недавно смотрел, ну, есть информация о группе Казанского федерального университета. Перед следующим эфиром, так как у нас было сегодня слишком много вопросов, и мы их просто не успеем задать, где ребята могут найти информацию о вашем институте, Сайты, группы ВКонтакте, каналы в Телеграме. Какие возможности есть для связи? У нас сейчас есть, получается, страница ВКонтакте да, официальная и канал в Телеграме. Также наш институт представлен на официальном сайте КФУ. Там мы будем размещать всю необходимую информацию Единственное, у нас по СПО выйдет информация, поскольку мы совсем недавно доказали свое право на данную ступень образовательную У нас появится, и я думаю, что в течение двух недель информация для выпускников школы после девятого класса, кто хотел бы к нам прийти Хорошо, а тогда предлагаю вам, уважаемые абитуриенты, которые сейчас смотрят наш прямой эфир Свои вопросы обязательно сохраните, мы их также у себя продублируем и их тоже обработаем. Но за это время, пока у нас будет подготовка к следующему эфиру с Институтом дизайна и пространственных искусств, пошерстите группы, посмотрите сайты, связанные с этим институтом, пообщайтесь со студентами и готовьте новые вопросы, и побейте сегодняшний рекорд. Почему бы и нет? Спасибо. Как вам такая инициатива? Спасибо. Мы... Готовимся всегда. Саша, благодарю вас, что пришли сегодня к нам в студию, нашли время пообщаться и еще обязательно увидимся. Давайте коротенечко пожелания абитуриентам перед выбором ЕГЭ, кстати. Совсем скоро им нужно будет выбирать уже экзамены единые государственные. Друзья, обязательно следуйте своей мечте. И если вы видите, что вы должны заниматься творчеством, творческой профессией, то, конечно, я думаю, что важно найти такую возможность и поступить на то направление, которому у тебя лежит душа и сердце. Но при этом важно именно сегодня, сейчас, внимательно посмотреть документы. Наши ребята очень творческие, иногда для них это второстепенный фактор. Но, друзья, очень важно, откройте сайт, пересмотрите правила приема. Есть вопросы, позвоните в дирекцию к нам, вам все объяснят. У нас очень приветливые сотрудники. Степан Викторович? Да, ребята, мы вас ждем, мы максимально открыты, вступайте в нашу группу Telegram. в Телеграме там есть все преподаватели, то есть вы можете лично писать, не стесняйтесь, если не можете как-то информацию да, какую-то найти, либо как-то переживаете, не можете выбрать направление, да, вот сейчас может быть за счет того, что у нас появились разные направления, разные ЕГЭ, тоже может быть консультация какая-то нужна. То есть мы открыты, готовы объяснить, чем отличаются программы, но максимально в названиях, уже в наших программах максимально стараемся отражать, чем же они все-таки отличаются. И план приема на вне бюджет показывает минимальное количество тех, кто будет набран. То есть больше можно, меньше уже нежелательно. Милюша Гизна. Да, я бы хотела сказать, тоже поддержать коллег, то, что мы ждем а, новые творческие личности, готовы к а, интересным проектам, готовы отдавать, потому что а, ежегодно мы а, пересматриваем нашу программу, делаем их актуальными, и мы идем как бы с ногу, а, в ногу со временем. И предлагаю, даже если есть какие-то вопросы, а, я могу оставить пост ВКонтакте, да, они могут прям а, в комментариях задать свои вопросы, и мы ответим. Если необходимо, а, показать какие-нибудь работы, да, у нас уже есть а, хорошая база да, по выполненным курсовым, и, возможно, это именно поможет определиться им, куда а, они хотели бы поступить. Вот. Угу. Ну, а мы будем ждать вас в следующий раз, чтобы добить те вопросы, которые сегодня присылали, чтобы поговорить на те вопросы, которые нам тоже пришлют. Есть такое впечатление, что их будет очень и очень много, даже больше, чем присылают обычно на программу «Поле чудес» по адресу улицы Академика Королева. Большое спасибо, что пришли. Еще увидимся с вами. Спасибо. Спасибо. Это был КФУ Live для Института дизайна и пространственных искусств. Еще увидимся. До скорых встреч. Не забывайте к нам подключаться. Счастливо.